Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Криминальный авторитет Арман Дикий при задержании пытался оказать сопротивление Криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу Дикий при задержании пытался оказать сопротивление. Об этом сообщает «Спутник Казахстан». При задержании изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль. По предварительным данным, задержание произошло в одном из отелей Алмааты. Ранее сообщалось, что Джумагильдиева удалось задержать в Казахстане. Об этом сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом. Как уточняет подъем, Джумагильдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах. Криминальный авторитет якобы стал участником стычки с протестующими и вскоре начал критиковать применение насилия. В Казахстане протесты начались 2 января в городе Женазен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр жиженного газа до 120 тенге около 21 рубля. Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Позднее в Алма-Ате и нескольких других городах Начались столкновения протестующих с полицией и военными.